Сегодня моей доченьке исполняется 5 лет. Ага, и в этот твой торжественный день, Юмичу, мы подготовили для тебя самый лучший подарок. Правильно говорят наша Мишка и твоя тетя Софи. Окажаем, что мы дарим. Мы дарим тебе... Ключи от твоей первой собственной квартиры. Да ладно, узкий ты, крутяк, спасибо. Тогда я свой день рождения отмечу там. Без вас как настоящий... Послая. Поздравляем. Ну что ж, теперь в моем личном собственном доме я буду жить как хочу, по своим правилам. И никто мне ничего не сможет запретить. Тем более в мой день рождения я теперь буду вставать не в 7 утра, а когда захочу. И можно будет прыгать на кровати, и лазить по подушкам, и даже не заправлять за собой постель. Потому что все равно никто не сможет меня поругать. Сама себе хозяйка, я теперь понятно. Вот захочу и... А что, туалетка кончилась, что ли? Ну и фиг с ней. Я сама себе новую куплю в магазине. И никто теперь из туалета после меня не заорет. Фу, кто опять не смеет? Захочу и не смою. Правда, что-то и правда не очень как-то пахнет. Ладно, надо типа зубы почистить. Хоть и не утро уже. Ой, упс. Да и вообще, кто сказал, что обязательно вот прямо каждый день зубы чистить? Ну да можно, да, согласна. О, свет мой зеркальце горит. Да всю правду говори. Кто на свете всех милее, всех быстрее, всех скромнее, всех умнее, всех класснее, всех сильнее, всех толстее. Это, так, это уже не про меня. И никто мне теперь не скажет. Почему после тебя вечное зеркало забрызганное? Ау. Ау. Вот, ну ладно, оно же само по себе скользкое. Я тут не Так, а куда-то я опять. Плюс очереди в ванну это нет, как обычно. Я могу и душ принять вообще-то. И никто не будет долбиться в дверь. Люми, ты что там в канализацию уплыла? Выходи, давай. Хватит там подмышки натирать. Мой день рождения. Я уже взрослая. Моя квартира. И живу я теперь одна. Совсем одна. Одна. Одна. Одна. Ну и прекрасно, зато мочалка у нас теперь не общая вообще делаю что хочу, а мыться я больше не хочу, может больше никогда. Интересно, что будет, если я вообще никогда не мыться? Ну, вот и проверим. И теперь, когда я -а животное, если тоже буду что хочу. И никто никогда мне больше не будет предъявы кидать. Уборка дисциплинирует, а меня дисциплинирует пожрать. Уборка это ответственность, а моя ответственность пожрать. Очень-очень-очень хочется кушать уже. Я проспала, так, я хотя бы пообедать. Тем более у меня сегодня день рождения. А, стоп, я же взрослая и теперь живу одна в своей собственной квартире. Здрасте. офис моего любимого и самого полезного свадьба корма Платина. Да, слушаю вас. Хочу заказать все варианты вкусов, какие есть по 5 пачек. А картой? Запишите насчет моей хозяйки. Ваш адрес. Так, а я пока что еще, еще пиццу закажу, вот что. Интересно, кто быстрее приедет? Я так жрать хочу, может пока везут еду, что-нибудь в холодосе сейчас нароем. Погнали, бекон. Не знаю, что это, зеленая зубная паста я какая-то, красно-белая лепешка, молочный отдел, здравствуйте, Помидоры на ветке, тут что, теплица что-ли вместо холодильника, ягоды в майонезной пачке, колбасятина жирная, сыр, майонез в майонезной пачке, Клубника почему-то в бутылке, еще сыр. И чего мне из этого суп приготовить, что ли? О, курьерчик подъехал. Спокойно, у меня бесконтактная доставка. Оставьте за дверью и уходите. Я, может, вирусов всяких боюсь. Бух. О, вот это крутяк. Теперь можно прям на диване лопать, а не за столом. И миски, тарелки, и вылки, ложки не нужны. И крошки ронять прямо в диван, крутяк. Включить телек прям в подушечках. как чипсы подкинув только платину полезный в отличие от чипсов. Но как и с чипсами, я себе все вкусы заказала. Главное не объедаться, Главное не обвидаться. Спокойно, у меня бесконтактная доставка Отставьте за дверью и уходите Ну и что мне с вами делать Миссис супер гигантская пепперония Мистер четыре сыра поменьше Надо было раньше приезжать Ну ладно, ладно, не уговаривайте меня Я же вас в честь дня рождения заказала Может я еще устрою вечеринку И мы вас съедим Но для вечеринки нужен торт Поэтому мне надо в магазин Заодно растрясу желудок немного Поставим чайник хм, почему-то он не включается Ну и ладно, поставим его на газ Какая разница, в воде все равно, как греется, да? Так, что у нас тут в шкафу? О, порядок какой! Теперь я сама устанавливаю порядок! Хочу разбрасываю вещи, хочу подбираю! И носки своих где угодно хранить буду! Хоть под кроватью, хоть в унитазе! И поводок не надо мне! Покемонии на прогулку собралась! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Что-то как-то не жарко вообще! А чё я прогноз погода-то не посмотрела? Никто мне не сказал, что на улице минус 100! Да, надо походу валенки надевать! бру ру Ладно! Погнали обратно! Ничего страшного! Зарядочка! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Какие лучше каблуки надеть? Эти или эти? Эээ... Чё-то я... Давно на каблуках не ходила! Чё-то как-то разлучилось! Тьфу ты! Кто вообще сказал, что надо там надевать? не скажет. Никто мне из окна орать не будет. О, братенька, шкури белого медведя, давай выходи. Иди, иди, малышка. А, вы еще в да? Ну, ох, тогда я пошла. Так, где тут у вообще могут быть торты? Это точно не торт. Вообще, логика разделения жертвы, конечно, очень странная. Ладно, будем искать по запаху. Отлично, я вас нашла. Но только они все так высоко. Эй, тетя, тетя, а может поможете мне тортик спустить, а? Пожалуйста. У меня сегодня день рождения, понимаете, вот этот красивый. Давай. Тут есть птичка, ореховый вкусный. Не-не-не, другой. Вафельный шоколадный чародейка. Может, Прага? Ниже-ниже, смотрите. Наполеон, карамельный на сгущенке. Кирамису, может, сказку тебе любимую, а? Вон, вон, вот тот белый, белый такой, не знаю, как он там называется, вот этот вот как гора заснежная. Медовичок Вот белый тортик такой сметанный Еще медовик киевский А вот этот тебе нужен пломбирный Давайте сметанный Пломбирный значит Сметанный. Ой он точно вкусный Как же его вытащить то оттуда Сейчас все торты уроню Вот этот который чуть не упал Поняла, я поняла, пломбирный, говорю же, достою я сейчас тебе дам. Розочки у него какие красивые. М -м, да уж. Только на кассу сама иди, а то мне еще продукты докупить надо. Дядя, дядя, поможешь тебе отнести торт на кассу? Чего? Ты что, собака говорящая, что ли? Или что, у меня галлюцинации перепил, что ли я уже? Нет, у меня день рождения сегодня, мне нужно торт купить, вот-вот отнести. Серьезно, собака говорящая торт купила себе на день рождения, сейчас я его на кассу отнесу. А, не прикол, да? Это не прикол? Это что, скрытая камера, что ли, или что, снимаете? Серьезно, ну, ладно. Давай, что, отнесу. Ого, вот это очередь. Я сто тут простою. Столько людей. Стоп, у меня же денег нет. Взрослая, взрослая, а чем я за свой торт платить буду? Придется мне его украсть. Дядь, а вы положите его обратно на пол, я подумаю, покупать или нет. Ой, ну реально, прикалываете что ли, а? Так, я тебя не брошу, ты мой заложник, мне надо дотолкать тебя до выхода. Лучше не сопротивляйся и не паникуй, сейчас мы затеряемся в ногах. Мы маленькие, незаметные, почти невидимые. Главное без паники, паника она в глазах, понимаешь? Не выдавай нас, медленно и спокойно мы сейчас покинем это здание. Отлично, пломбир, ты справился. Ты хороший заложник. Вроде нас не испалили. Теперь нам надо двигаться дальше. А путь сложный и длинный, ведь ты без ноги. Но нести тебя я не смогу, ты слишком тяжелый. Поэтому мне придется толкать тебя как шайбу. Упс, кажется у нас небольшая неприятность. Но ничего, мы не сдаемся и выдвигаемся дальше. Еще один шаг к победе. Пломбир, ты что, тебе жарко что ли или что? Ты что тут раздеваться решил раньше времени? Вроде не потный. Слушай, давай, не уделывайся. Не вы тут на улицах, я понимаю, что ты на меня смотришь. Давай, еще пару мешков. Ой, пломбир, ну ты, ты, ты должен дожить до дома. Слушай, это, ты же мой торт на день рождения, ты что? Молока забыл купить, это что такое? Вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы понимаете, вы пломбира убили сейчас. А это опять ты что ли, белка ты, собака, кто то там говорящая? Я сейчас не буду плакать, я не буду плакать, ага. Короче, пломбира нет, торта на день рождения нет. Ну и фиг с ним, буду. Пиццу есть с чаем. Чайник там как раз, наверное, скипел. Тихо, тих, собачка, ты куда идешь? Видишь, тут пожарные работают и сантехники. А что случилось-то? Да кто-то там на каком-то этаже, видите, квартира горит. Сначала залил соседей, а потом вообще квартира сгорела. Понимаете, горь-то какое. Залил, сгорела, че-че-че... Че ч че а, а, а. делать то Доброе утро! Я дома? Ничего, оно ну не доброе! С днем рождения, Покемон! А кому сегодня 5 лет исполнилось, а? Мне снился ужасный сон, и наводнение, и пожар, вообще все сгорело, все рухнул мир, и пломбир умер! Пломбир умер? Ладно, давай, поднимайся, мы тебе подарок будем дарить! Фуф. Юмичу, тебе сегодня исполняется 5 лет, мы дарим тебе... Ключи от твоей первой собственной квартиры! Не надо!